Да. Что, по сценарию надо действовать? Прикинь! Плов, плов классный, честно. вот. Куда плов это камень, блядь? Здравствуй, Иван. Здравствуй, Егор. Я рад приветствовать вас на своем канале. Иван, поприветствуй моих зрителей. Я хочу вам сказать, что очень долгое время не было Ивана на моем канале. А чем знаменит Иван? Вы помните? Напишите в комментариях, какая самая ключевая фраза из всех роликов с участием Ивана вам нравится. Потому что Иван это король алкодегустаций, король угадаек. Сейчас Иван... Что мы будем дегустировать? Мы будем не дегустировать. Мы сначала с тобой попробуем угадать, а потом попробуем это все обсудить и продегустировать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк Ивану, ставьте лайк мне, смотрите видео с Иваном, смотрите видео со мной, смотрите ролик «Угадываем виски» он вот здесь. Ну а теперь самое время написать. Ролик начинается с такой-то минутой. минуты «Неблагодарение». Мы будем с тобой, попытаемся сначала с тобой угадать здесь две разных водки Одного от одной и той же торговой марки. Она необычная. Очень необычная. Ну давай подсказать. На этот... Не подсказ... надо подсказок, нет, наверное, ты сказал необычно, будем гадать, что мне... Пропадет интерес, значит, ну, с какой начнем? Давай начнем из той. Царской? Да. Единственная ну, подсказка, то, что э, в стопке царская одна водка, в стопке крестьянская, Кре крестьянская холопская стопка, вот эта не другая водка. Давай попробуем угадать здесь. Ну, Будя. Жахнем. Мать, нихуя! Ебать. Я предлагаю поступить следующим образом. Выпить. Одна и та же, она ты говорил только разных видов. Да, небольшая подсказка. Это водка от э, компании, ну, от группы компаний Белого Групп. Россия это многонациональная страна. Обязательно ставьте лайк, если вы русский, ставьте лайк, если у вас есть гражданство Российской Федерации, а также ставьте лайк, если вы можете нажать вот этими вот пальчиками на кнопочку мышки и у вас есть такая физическая возможность. Поэтому мы сейчас Попробуем сразу же следующую. То есть без вариантов все надо нажать, да? Жрите его, одержим. Водка номер два, ты групп. Белуга групп, какая-то какая какая из белуги групп уже другая. А то я, пожалуй, огурчиком закушу. В общем, Иван, две водки архангельской. Одна из них солодовая, одна хлебная. Теперь э -э, нужно очень быстро вспомнить, какая водки... Это брак? Это зачет. Смотри, хлебная и солодовая. Первая какая была? Первая. От, первая были? была говно, нахуй, честно. Ну, ну хлебная или солодовая? Блин, она не зашла никак. Честно, ну, я да, вот... Ой, ой, блин, на, блин ну, адекватно, если взвешивать. А, блин, какая хлебная и солодовая? Да? Ваня, можно задать тебе вопрос другой? хлебная не прошла. Можно? Так скажем. Ваня, можно занять вопрос другой? Прошла солодовая, Ваня? так скажем. Ваня, можно задать вопрос хотя Хочешь солод? сказать, что во второй... Сколько... Была солодовая, я думаю. Вот это солодовая? Да, я думаю, да. А почему бы нашим друзьям на самом деле не поговорить о важном? О mm. а помидорах. О политике. Уважай, пошел, блядь. <сас> пошел, <сас> да? Пошел, уважай. Пошла жара! <сас> Пошла, шара! <сас> Итак, сейчас мы с Иваном. Э, попробуем угадать в контексте кровавой Мэри, э, Что? Есть здесь хлебная или солодовая архангельская водка. Здесь есть синдерей и перец, я думаю, остальное все просто зайдет так. Ой, блядь. Весь солодовая. Табаска не дает понять, что это за водка вообще. Честно, солодовая. Табаска не дает и понять в мне, что маленьких это. маленьких стопках была солодовая, в мелких стопках была солодовая. В ближнем ко мне стакане была солодовая. Давай теперь вот это попробуем. Остановитесь! Хлебная мягче. Блять. Однозначно, она и заходила мягче. Хуя, уродство. Она и заходила мягче. Согласен, это... Это второй вариант, который... первый соп, которую мы пили царской, это та же. Значит, царская была хлебная? Самая мягкая... Солдовая. Была солдовая. Но для справедливости каждый раз, когда выпивали раз по-разному, вы критиковали а то, что. Ну, по-разному. Вы выпивали три раза. Вы вначале сказали хорошо. Первый раз. Как, потом было, сказали, как был? первый результат? Сказали, Скажи плохо". нам, пожалуйста. Первый Нет, результат. По поводу этой водки. Самый первый результат. Самый да. первый, первый результат это был. Когда мы долго мы шли укрепить. Мы вот эту, похвалили ее. Слово. Покритиковали вот эту вот. Хлебное потом говно, покритиковали да, вот эту. Похвалили вот эту. Второй раз чем и пере чем? А потом вы покрытием ковали уже вот эту. А это у вас вышло на передний план. То есть я а сказать... хочу сказать, что это у вас вышло соло. Солода вкуснее. Солодоя вкуснее, согласен Вот это мягче, а не хлеб. В первый раз в стопках царская какая была налей сейчас ту Еще то... раз я объясняю, царская. что в первых стопках у вас была солодовая. Да ладно. Солодовая была первая. Ну, сейчас наливаю еще раз. сам солодовый. Ведь умоляю -то. Вы ее похвалили? Я сказал, первые стопки говно, второй сказал, блядь, мягко, круто. То есть, вот это первый раунд, вот это первый раунд. А То есть, покупаете... царское было первый раунд? Бля, нихуя, я ошибался. Тогда. Вы... Я поставил на хлеб, теряется, глаза, да? а вы тапки по поводу водки. Это как всегда у нас Бля, Блядь, держимся до последнего, а потом нахуй, блядь, вроде все, блядь. Это железная логика и хуяк, нахуй наоборот, ефта. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Мы сейчас будем разбираться, блядь. Классификация? Хуясь, и хуя то отобрал от меня две вкусных, и блядь, забрал себе пизда. Ты. Не панчиловая. Фишка, да? Ч, хуй жриса-то не накидай туда, ефту? Корея может, да? Насолим, добывай. Вот это поворот! Еликари, мужики, водкой запивали, о чем блогер говорил, они, они не, не по -понимали. понимали. Да ты заебал. Мне очень больно видеть. На все. грузинском очевидении. Давай <сос> менять и и на Давай-ка выпьем мы с я запомнил? Пару Пару Far, far, far, far away, let's me not away, let's me to the game. Ты слишком молод, я не помню. А, ты слишком... Хуё себе молод, ёпт, он старше нас, я-то молод, нахуй. Он просто не видел этой темы, нахуй. Давай расключай этот контент, попробуй, Ой, я, да опять... ладно, это, Серега, ни хуя. Кто-то проснулся наконец-то. Интересно, вот, господин режиссер, раз уж ты такой умный и, блядь, даёшь хуевую тучу невинятных советов, а давай-ка придумай название вот этому бактерию. Или оно уже есть, и мы такие тупые, и не знаем его, прям водки огурец. Да, называется пьяный -э русский, когда водка за такой вот, огурец, Марьяна Луна. Кьяно-рис называется? Кьяно-рис. Из-за <сорганское> из да? это называется пьяно-рис. -э а что сказал кьяно -э Как твое мнение теперь, водки с огурцом? Надо поэтому называется пьяно -э русский. Оно имеет место. Пьяно-рис, ну похуй где. Блять. Вот эту я водку не хотел, честно. Что это было? Вот эта маленькая. Хлебная. Да. Вот она прям по языку так лобит нахуй. Заебал это. Гангста, гангста. Маленькие Итак, пасты. Мы продолжаем влог, видеоблог. Мы продолжаем заканчивать. Ради того, чтобы, блядь, получить лучшую жизнь. Мы заканчиваем. Опасной водкой. Опасная одна водка. из них ацетон, вторая приемлемая. Марка одна, но одна из этих водок... Кусок говна, честно, я не знаю, как могут одни и те же производители лить, блядь, а хорошую говную водку, нахуй. Обосрать белугу групп, честно, нахуй. Сколько? Кусок ебаного говна, нахуй, белуга групп, нахуй. Мы пришли с Иваном к выводу. Из двух водочек, что мы угадать пытались, но не угадали, или угадали, но не в тех э, комбинациях, что нам давал наш э, режиссер, э, была хлебная архангельская, солодовая архангельская. Какую из этих двух мы не угадали, вы посмотрите или вы уже, наверное, помните. Потому что посмотрели этот видос полностью. Иван, что тебе не зашло? Водка. Она всегда будет у нас. Просто не в тему, видимо. Водка была. А так все зашло. Подписывайтесь на канал. вы заметили, что с каждым нашим видео, может быть не с каждым, каждым пятым, шестым мы стараемся развивать наш канал все лучше и лучше. И только благодаря просто вам, вашей помощи, может быть даже вашим лайкам. Это же. может быть для вас не имеет большого значения, Просто а поставить просто, просто именно просто лайк. Может быть для вас не будет ничего сложного, но это поможет нам понять, что мы направляемся в нужное направление. Нет. И для нас просто очень важно просто это все. Нет. И когда-нибудь на момент, что у нас станет самая лучшая 3D-картинка, когда у нас просто будет идеальная акустика, Браво, полная звуковая система. Омега. Но Браво. это будет связано только с вашими лайками. Мы стараемся, словно, бороться против этой системы. Везде уже есть мажорные выступления ранды блогеров. Но мы хотим принести, может быть, впечатление наших отцов, может быть, дедов. Что-то естественное. Без этих понтов, дорогих лексусов, хороших ресторанов, больших скатерти. Брать какие-то обычные простые напитки для того, чтобы Принести вам какой-то момент, типа, Бор, э, что это происходит вообще 5 10 И очень важны ваши лайки. Ваша поддержка, может быть, ваши комментарии, потому что модератор даст нам возможность монетизировать наш аккаунт. И это может быть вам показаться несерьезным, но для нас ваша поддержка, это как словно помочь маленькому мальчику малчику подтолкнуть вверх, чтобы он был самым, малчику. Крутым, малчику. самым крутым звездой. И самое важное, что это маленький маленьким. наш протест к социальному обществу, это все мажорства, и этого все лжи учебного. Да. на него надавить, да. и не надо знаете, надавить ничего. Когда-нибудь благодаря вам посвятить. Мой главный просто актер не станет его. популярным, Егорка, и он наконец-то найдет себе жену. Пока сейчас он одинокий блогер на пару лайков, его никто не хочет брать в жена. Да может я один-один. Итак, друзья, ставьте пожалуйста, лайки, лишь, это будет просто панч. будет круто. Всего лишь такой панч? Всего лишь это? Ну, не панч, да. Слабо. Я думал, ты щебанешь его сейчас, нахуй. Да. Засыпешь щебнем. хэппи Урода хватает? Ну, блядь, позитивных людей гораздо больше. Просто, блядь, нас щемят. Пизду это, научиться нам пить. Нихуя мы не сомельею, ёфта. Бля, нихуя ты на технице на меня я нацепил? Егор. Вообще, сумасшедшим, Донись, что ли? Иди сюда и слушай меня, пожалуйста. Пиздец, ты чуть верно, а мне не убил, мне ужатал, блядь.